Так, вроде все растет, но не очень мне нравится. Температура большая. Так, сейчас у нас температура здесь 28,2 град... градуса. Это после того, как поставлен был увлажнитель сюда, который поддерживает постоянную влажность 50%, на самом деле больше. Вот 65 уже. Пока была низкая влажность, салат, блин, бедный вытянулся и горчил даже у основном Вот он какой. Мы сейчас один возьмем на завтрак, съедим. Как только влажность была нормализована, температура на целых 2 градуса стала ниже, а так была выше 30. И салат перестал горчить. Но он уже был вытянувшийся. Правда. Ой, все, на завтрак будет салат. Волки-палки запутался. Ладно, потом распутываю. Перчик. Перчик. Так. Перчик у меня цветет. Только я что-то его не опуляла. Плохо опуляла. И поэтому созрел. Не созрел еще пока. Но вырос. Только один пока я замечаю. Вот он. Вот он перчик. Вот. Видно тут не видно, не знаю. Может, еще где-то есть? Я еще пока не смотрела. Некогда было. Сейчас в отпуск ухожу. Надо будет в порядок все это приводить. Ой, лампочка не включилась. Лампочка вот эта. Чего? Да, она мне помогает. Она тут на крышу залезла. Мурлочит с крыши. Птичка лохматая. Вот такой перчик красивый, который надо опылять. Я на дачу полезу. поеду. Будешь перчика опылять? А тут то только один поспел. Будете опулять? Кошка же Кошка тоже на даче кто будет. Кто, кто будет опулять? Вот Кошка этот тоже надо. Давай вытянувшийся салат съедим. А то он так. Надо будет его тут отлеплять. Он друг друг друга прилепился. В общем, вот такая вот ситуация. Вентиляция установлена. Вот. Вентиляция. 4 штуки будет, но этого мало надо еще чтобы было прохладнее вот когда добьюсь, что будет температура 25 будет все вообще идеально расти ничего не будет вытягиваться ничего не будет горчить вот